Друзья, всем привет! Как вы знаете, что я иногда бываю проездом в Ростове по очень долго. Я сейчас заехал к ребятам-ендуристам, которые здесь издеваются над мотоциклами, над колесами, над резинами, тестируют. В прошлом году вы видели Нузика и Люсю, которая, так скажем, тестировали мотоцикл. Это был, ну, такой Харли Дэвидсон. Вы наверняка видели этот ролик, он вот здесь вот, сейчас вы увидите подсказку. Именно вот эти ребята вот таким вот образом уничтожают мотоциклы, тестируют для вас резину. И, в принципе, наслаждаются жизнью, учитывая, что им не по 25 лет, а там мужчины достаточно суровые. Давайте спросим у них, что они вообще по этому поводу думают, какие то может быть, советы бывалых, так скажем, да? Погнали! Это не вот мотобратство, это друзья. Вот Мотобратство – это придуманная история американцами, как и клубы. привет друзья называют майк мотоцикл bmw gs 1200 на чем ездил до этого на версусе 650 для меня конкретно лучше этот потому что я путешествую и этот лучший мотоцикл для путешествий покупал за 1 миллион нет он был 17 -го года покупал два года назад не нужно миллионы чтобы ездить обслуживать мотоцикл и кататься ездил в мурманс на териберку на памир ездил в этом году вернулся недавно за поездку 10 11 тысяч памир получился 17 дней Привет, как тебя зовут? Алексей, Ямаха XT660R. Какого года? 2008. На чем до этого ездил? Трансальп 700. Сколько на Трансальпе прошел? 1035. Ну, Начинал я с CBR-600 F3. Небольшой дальничок был, такой. Астрахань, Волгоград, Ростов. С какого года ты начал ездить? 2009. Сколько тебе было лет? 24 по-моему. Сейчас сколько тебе? 38 будет. И заканчивать не собираюсь. На Байкал в 17-тысячный, это трансаль у 700 Бам Магадан на Yamaha XT. С 2013 года, ну, почти десятку. Пробег 119 тысяч. И ты боишься этого пробега? Нет. Я этот мотоцикл узнаю полностью, от и до. Мы с ним через многое прошли. Я знаю, где тут слабые места. Куда собираешься еще поехать? Ну... Не знаю, сейчас я катаю свой маршрут до Карелии. Очень много грунтовок добавляю, полевые, пески, идеальный мотоцикл. Да вот такого же плана. Ну, не знаю, возможно, КТМ 690. Что можно сказать новичкам, которые хотят попробовать индура, тур эндуро? С чего начинать? Какой входной билет? Начинать можно, на самом деле, со многого. Главное, это тренироваться. Постепенно, не умеешь ездить по песку, вот езжай на песок. Потихонечку начинай вкатываться, привыкать. Если не тренироваться, не привыкать к этому, ну ничего не получится. Прогресса не будет никакого. Китайца можно рассматривать, наверное, эндуро. Вокруг дома кататься, тренироваться. Вот. Но для дальнобоев, мне кажется, китайцев пока нет. Пока. Привет, представься. Привет. Седой меня знают все. Сузуки Вистром 650, 13-й год. Мотоцикл для жизни. Я человек постоянный, к технике прикипаю душой. До этого у меня был фривент, 7 лет я на нем откатал. Великолепный мотоцикл для жизни, но на трассе мне его было маловато. 4 года назад купил строма, искатали Крым, тереберку искатали рыбачий. Великолепный мод для жизни. Это мой друг, это мой товарищ. Ни разу в жизни не подвел. Первый ебрик. С какого года? Нового брал. В 40 я купил себе первый мотоцикл. 55 будет вот через 3 недели. Сколько проезжаешь в сезон? В районе 10. Я покупал в 2018 году, это было 400 тысяч рублей. В общем, мотоцикл это вообще не про экономию, конечно. Вообще не про экономию. В юношестве я занимался спидвеем, был такой спорт, сейчас мало о нем кто знает. Но вообще я другого класса для себя я и не рассматривал. Мне не нравятся спорты, нравились чоперы одно время, но... Товарищу пригнал я когда-то Чоппер из Анапы, и я понял, что нет, никогда в жизни я Чопера себе не куплю, потому что ну, нереально. Просто даже 400 километров проехать на трассе на Чоппере, это нет ни жопы, ни спины, ни, ничего. Какой мотоцикл порекомендовал бы? Порекомендовал бы... Однозначно Стром. Если ездить одному, да, 650-ки хватает с головой, с двойкой будет маловато, да. На трассе будет маловато. Меня зовут Нузи, друзья называют Нудным. Был Стит, Валькирия, РТ, Райт, ВРК, КТМ 350-й. Да, где-то я тебя уже видел. Да, да, ты видел меня в этом же городе, в Ростове-на-Дону. Мы вместе с тобой катались в свое время. Сейчас. 990. -й. Легендарный 990. -й. Чем он легендарный? Ну, потому что на нем катаюсь я, мой сын, мои друзья. В мире турендура есть только две марки. BMW и КТМ. Все остальное пытается быть на них похожим. Поэтому на BMW мне денег не хватило, я хотел гуся, если честно. Пересел сорт Отличный мотоцикл, очень нравился. Но он был очень скучный, его нельзя было валять, прыгать на нем. И в грязь его было жалко загонять. Сколько раз ты этот валял? Сегодня? Ну, сегодня раза три, наверное, 4. А вообще я не считал. Если эндурист не упал, значит он не индурист. Значит он не заводил мотоцикл. Либо... Либо не настоящий. А у нас тут все настоящие. Что ты посоветуешь новичкам, которых смотрят на индура? Купить динозавра какого-нибудь древнего. А лучше пойти в мотошколу, взять два-три урока по пять рублей и понять, может, оно он нахер не надо. Потому что это больно, это тяжело, это синяки, это травмы, это титан в тебе, это киврал на тебе. Короче, это дорого. Больно, но очень весело. Ты сильно кевларовый и титановый? Титановый. Много? Армированный, да. Титановый. Армированный, да? Да, это, это хорошо. Сколько тебе лет? 47 почти. Ну, катаюсь лет с 30, наверное. Жалеешь о чем-нибудь? Да, что, что поздно начал. Сажайте его на этот, на кофр какой-нибудь, посадите его. Мастер спорта по мотокроссу, по автокроссу. Даже при мастерстве бывают и на пустом месте травмы. Это про то, что это больно. И про то, что выезжать на эндуро, на просто эндуро, на тур эндуро никогда нельзя одному. Потому что если ты съехал с дороги и ты упал, тебя придавило мотом, есть шанс, что ты из-под него сам, без помощи, посторонний не вылезешь. На дороге тебя, по крайней мере, увидят автомобилисты проезжающие, а когда вне дороги уже все. Ты можешь сам не вылезти. Поэтому в эндуро самые настоящие друзья. На дорожниках такого нет. И у чиперистов тоже. Ни у голдоводов, ни у кого. -то. Только в эндуро. Это не мотобратство, это друзья. Мотобратство это придуманная история американцами. как и клубы, так и кодексы, уставы, взносы, президенты. Друзья. Друзья это настоящая связь. А мотобратство это придумали. Привет. Меня зовут Евгений. Друзья называют, да также Евгений называют, как бы погоняла нет. Вот, 46 полных. У меня был опыт с детства, мопеды, мотоциклы, потом немножко мотокросса, картинга. Давно. BMW GS 1100. Была Honda Varadero, был Kawasaki GPZ 500. -ка. Ну, их не так и много у меня было. Ну, пробовал-то на многих мотоциклах. Опыт есть вождение. пробовал всякие, те же там и KTM, и Honda Africa, и... Ну вот давно хотел его попробовать это случайно получилось как-то было не очень много денег мы много тратили на спорт но мотоцикл хотелось вот я искал честно говоря триумфа, но когда я его завел он как-то работал как ведро с болтами вот а завел BMW мягкая работа прям ну мне очень понравилось его. просто звук работа мотора вот. Потом проехал какая-то необычная работа подвески, она вообще не характерна для мотоцикла, она совсем другая, то есть меня это немного удивило, а потом я к нему привык, ну можно сказать даже переучился просто к нему, и, и все, и полюбил его, он мне... теперь он мне очень нравится. Пару-тройку советов нав... начинающим новичкам, молодым, старым. Самое первое это экипировка, как минимум какая-то физическая подготовка, но чтобы человек был здоров, там, у него не болели там, кости мышцы, ничего не тянуло, там, ревматизма не было. Вот. Ну и главное, не спешить потихоньку начинать вкатываться. Пробовать желательно, конечно, с опытными людьми, чтобы кто-то мог подсказать, научить, причем сделать это сразу правильно, чтобы как можно меньше шишек набить, потому что это будет и быстрее, и ну, продуктивнее, и безопаснее. Тут нет предела, что там нижней планки возраста, что верхней, потому что вот у меня сыну 17, он уже с удовольствием выезжает с нами на покатушки, там, тренируется на том же эндуро, а ездит также на дорожном мотоцикле грубо говоря и есть люди которые вот знакомые там 50 плюс и они тоже себя очень прекрасно чувствуют причем они сели там буквально там я не знаю там два-три года назад и уже в, ну к какому-то уровню там пришли подросли то есть ну начали постепенно планомерно как бы прислушиваться и все прекрасно у них получается поэтому я думаю тут планки нет тут главное желание Начинать можно даже, я думаю, наверное, с 200 тысяч э, можно какую-то модель подобрать и уже потихоньку начинать и не обязательно с большим объемом. Ну, я бы еще посоветовал даже вот для начинающих, чем легче, чем меньше объем, чем легче мотоцикл, тем легче учиться на нем. Топ-3. Э, Honda Трансальт. это может быть BMW EGS 650. -ка. Это очень хороший легкий мотоцикл, понятный. Сузукива Стрем, ну, наверное, это будет подороже. Если, ну, опять же, тут все зависит от цены, поэтому выбор... Либо Фривинт, например. Да, либо Фривинт. Без проблем, я думаю. Ну, мотоциклов на самом деле большое множество. Неважно, какой он будет, мы тут сравнивали, что, ну, мотоцикл он может быть лучше только для тебя, потому что объективного мнения вообще не существует. Они все абсолютно разные. Пока. Привет, зовут Юра. Катаю на Строме, на красненьком. Покупал его под проект поездки в Турцию. Пробег составил 8 800. Длительность поездки была 30 дней. Ну, я уже лет 5 езжу, но в основном я брал прокатные в Южной Азии. А в России вот этот Стром мой первый мотоцикл. До этого Honda CB500X и несколько индийских мотоциклов. В Стром, ну, хотел чуть-чуть с асфальта съезжать. Конечно, это не Индура, как КТМ. Но для первого мотоцикла для поднятия навыков нормально. На нем один год. Хватает, но уже засматриваясь на другие. По параметрам подвески, клиренс. Чтобы съехать чуть дальше. Общий пробег на этом мотоцикле 15 тысяч километров. А я его новым брал. Нет, я имею в виду чего? Ну, 1020-25. А а Таиланд, Вьетнам. Во Вьетнаме 4000 тысячи проехал на мотоцикле. Индия, Бали. В основном этой страны все безвизовые. Достаточно купить билет и можно лететь. В аренду можно брать мотоцикл. Во Вьетнаме я покупал мотоцикл. Я там был недельки 3-4. В конце поездки также его продал. То есть у меня был такой маршрут. Я в начале маршрута купил, в конце продал. Сколько тебе лет? 46 лет. А сел на мотоцикл во сколько? Лет, наверное, в 37. Новичкам посоветую учить теорию, хотя бы ПДД. Вот, и по большей практике перед тем, как выезжать на дороге общего пользования. Для эндуристов не могу посоветовать, потому что сам только в начале этого пути. Во сколько можно начинать да, ездить на мотоцикле? мотоцикле? Ну дети начинают ездить. Главное, чтобы дружить с головой, потому что в мозги это главное. Если человеку 55, ему можно мотоцикл? Можно, но тут надо аккуратней, потому что в этом возрасте переломы срастаются гораздо дольше. Алексей, Лёха, BMW R1200 GS. Какой год? 15-й. Новый? Нет. С нуля брал? Нет. Сколько денег он стоил в то время? Месяц назад 750 тысяч. То есть недавно взял? Да. До этого что было? До этого 1100 ГС и сейчас есть он. А еще до этого? И, и сейчас еще есть Suzuki Боливар C50. С чего начинал? Кавасаки ZR400. Как давно? Зефир. 18 лет назад. Это примерно какой год? 2004, наверное. Третий, четвертый. То есть ты так. катаешься с четвертого года примерно? С перерывами. Ну, да. Самый большой и такой короткий, скажем, mm -hmm. ну, быстрый, это было в 2006 году с Германии пригонял GSX 600F Сузуке mm -hmm. 3600 километров, ну, то есть быстро оттуда и домой. Что-нибудь, пару слов новичкам, ходной билет, что советую взять? Полегче что-нибудь? В Истром? Сколько денег он стоит, примерно? Ну, я думаю, 500-700, наверное. А что-нибудь тысяч за 300? Я думаю, можно за 300 поискать. Ну, можно Гуся 650, тоже легкий Что-нибудь полегче. Какой твой следующий мотоцикл? Ну, можно было бы обновить, наверное, просто. Ну, новый, когда-нибудь хотелось бы новый купить. BMW? Да, BMW, наверное. Я понял. Хорошо, спасибо. Пока-пока. Привет, как тебя зовут? А, привет, зовут Вова. КТМ 990 Adventure. До этого, в принципе, я сел на Гуся. У нас был тур... С Красной Поляны до Эльбруса и обратно Первый такой большой мотоцикл после эндурика Сейчас как бы есть индура Honda XR 250 Очень интересная лошадка Выскакивать, вот по таким горкам прыгать Как бы разминка, тренировка Ну вот этот у меня буквально год Эндура у меня, наверное, уже года 4 Этот вполне устраивает Для тех задач, по крайней мере, для пересеченки трассы Как бы, да, то есть вот сейчас с нузиком Отмотали 1200 Съездили в Архыс, отдохнули и асфальт, и бездорожье. Смотались на софийские ледники. Вот, то есть, как бы, фу -фу -фу, вполне устраивает. Ну, единственное, нужно, наверное, все-таки каждой поездке выбирать правильно резину. Потому что, как бы, ну, если грязь, на лысой, на дорожной делать, там особо, наверное, нечего. Ну, не знаю, наверное, из своего опыта я бы посоветовал начинать все-таки с эндура небольшой кубатуры. Ну, у меня, допустим, 250-ка, то есть, как говорят, он ошибки прощает. Вот такие треки, песок, пересеченка, горы, мы, в принципе, часто в горы выбираемся на них. По крайней мере, там все зависит от тебя. Ну, и потом уже, наверное, выходить на дорогу, покупать что-то большое, мощное. Твой самый большой дальняк? Красная поляна, Эльбрус, по-моему, там 3 700 мы накатали за... Четыре дня, по-моему, у нас был. Сколько тебе лет? 41. А начал во сколько? Ну, наверное, лет 35-36. Подошло время, все сложилось. Позволил как бы. Сколько нужно вот. денег зарабатывать, чтобы пользоваться таким мотоциклом и ездить в такие путешествия? Ну, Если начинать с эндуро, в принципе, там, наверное, входной билет недорогой. То есть э, мотоцикл от 250, наверное, уже сейчас. Ну, плюс защита и экипировка, наверное, еще рублей. 50-100, вот. и в принципе в путь как бы тренироваться, нарабатывать навыки. Китайские типа Кайо, там вот 125-ки, 250-ки. Входные билеты могут быть? Честно, не очень я к ним предрасположен. Как бы у меня Honda Японец за 4-5 лет эксплуатации не делал практически в нем ничего. Китайцы вот эти Зумы 250-300, то есть ну как бы авантисы сыпятся все-таки реально они как бы у ребят. Тем более в горах, когда куда-нибудь залезешь на какую-нибудь высоту и там что-нибудь от него лапка какая-нибудь отламывается, переключение скоростей, ну как бы грустно. Поэтому, наверное, все-таки я за японцев. Ну, как бы кататься вокруг дома, грубо говоря. Ну нет, почему? Они тоже как бы выбираются, мощей не хватает. Сейчас их там накрутили, там EGR-ки вот эти, да, как бы двухтактные. То есть они довольно-таки мощные. Ну вот, наверное, по факту soft-enduro как бы считается, да, наверное, XR этот. На нем, конечно, там фон, вплоть до того, что и на Байкал как бы можно махануть, да. Вот. На китайцах, наверное, далеко, да, опасно. Пока. Ну, в принципе, все. Они все уже разъезжаются. Тут даже один травмоопасный человек травмировался и даже уехал свои, сам своим пешком на мотоцикле. Я не знаю, как он сейчас там поедет. Ну, короче, в описании напишу, что ли нормально или нет. Он сейчас, может быть, поедет в больничку, а может быть, просто они там пойдут попьют пиво, и все будет нормально. С вами Патрик. Всем пока!